Дорогие друзья, всем доброй ночи. Всегда, когда в мире происходили события, важные или страшные, люди ждали моих предсказаний, потому что знали, что они всегда сбываются с точностью до миллиметра. И когда многие могуйки пророчили войны, разрушения... Катастрофы, Третью мировую войну и все прочее. Я говорила о то, том, как есть. Хочу вам сказать, что это всего лишь исторические процессы. Конечно, страшные процессы, но это исторические процессы никуда не деться. Народы живут, вся история. Народов это войны, войны. Это самое, самая основная часть истории. Что, рыжик, иди домой, Кс -кс -кс. Пошли домой. Иди поднимайся, Рыжий пришел, наш гулящий кот. Ко мне многие прислушивались, даже после того, как закидывали меня камнями, не желая знать и видеть правду, но через некоторое время они признавали, что я была права. И многие события произошли именно так, как я сказала. Но не как я сказала, как мне передали. Конечно же, многим это не нравится. Но что теперь делать? Это не мое личное желание. Это то, что я сообщаю вам, то, что мне передано через те силы, которые управляют нашими судьбами. Если бы я знала, что я могу менять судьбу мироздания и человечества, я бы говорила только хорошее. Но даже те, кто вначале отрицал, потом признавали, что я сказала, как есть. Конечно, многие меня обвиняют в том, что вот, вы специально, специальные службы России вас наняли, вы говорите то, что им хотелось бы сказать. Друзья мои, я говорила о происходящем в нашей стране не менее критично. Я говорила... Те вещи, которые другие боялись вообще произносить, я никогда не боялась говорить правду. Говорить правду о своем народе и о том, что Арцах специально намеренно сдали, хотя могли спасти, были все шансы, но это было нужно, и они это сделали. Но... Знаете, после моей смелости и смелых выступлений начали говорить, начали открываться глаза. Если вы помните, я всю войну предупреждала и говорила. И многое из того, что я сказала, нашло свое подтверждение в ближайшее время. И сейчас то, что я говорю, найдет свое подтверждение, как только придет свое время. Хотите вы этого или нет, но это истина. Неоспоримая истина. Уже не первый год мои слова сбываются. Поэтому ну дано мне это. И не свое я говорю, и не то, что я хочу. Просто есть вещи, которые ты открыто не можешь говорить в Ютубе, потому что нападают все аравы, начинают этот ролик банить, жалко, удаляется ролик. Хотя на других каналах, на моем сайте это сохраняется, но в любом случае. Теперь ЛНР и ДНР. Буквально два или три дня назад, когда я сняла, сейчас даже не помню когда все орали, кричали, все магуйки, гадалки, которые всех мастей, скоро будет война, они ориентируются по тому, что видят в новостях, и они спешат говорить то, что, по их мнению, скоро сбудется, и дабы попасть вот в эти, э, знаете, первые полосы газет, что мы и мы сказали, а я почему-то всегда говорю обратное, как ни странно, но не, не имею в виду вот нарочно и специально, а просто у меня совершенно другое, иное мнение, отличные от других. И вот сбывается именно то, что я сказала. Теперь, на вопрос, будет ли война, я сказала, война уже идет, но война не та, которую вы представляете. Война э, на дипломатических столах. Второй вопрос, будет ли вторжение до Киева, я сказала, что это невозможно. Этого не будет никогда. По той простой причине, что невзирая на ненависть украинцев к россиянам, Россияне их любят, жалеют и смотрят на них, как на заблудших людей, которые просто не понимают, что творят. Но нет у нас к вам ненависти. Не можем мы ненавидеть вас. Вы такие же люди, как и мы. Мы понимаем, что вы попали в этот капкан западной грязи. Дорогие друзья, ни одна страна, которая связала с Западом, не жила хорошо. Жили хорошо только те, кто приводил эту страну к западным магнатам, к их дворам, к их, даже не дворам, к их дверям к калиткам, знаете, каленоприклиненно. Они жили хорошо. То есть те, которые свою страну продал, да, они хорошо жили, но народ разорялся на любую из этих стран. Посмотрите, я об этом уже говорила, повторяться не собираюсь. Смотрите мое предсказание об Украине и поймете. На вопрос, придут ли они, вторгнутся ли они на территорию Украины, я сказала, забудьте. Не Украины, извиняюсь. Да, российские войска. Я сказала, что этого не будет. Но вторгнутся ли они в ДНР и ЛНР, и будет ли там захват обратной территории, я сказала вам. То есть я сказала Украине, забудьте про эти территории, как и про Крым. Они никогда к вам не вернутся. И эти слова были сказаны не просто так. Теперь смотрите. Когда признают республику, страну, это означает, что признанная республика имеет право просить войска, имеет право просить помощь у другой страны, более сильной, и поставить там базу. И признав ТНР и ЛНР сегодня, Россия сделала шаг вперед, знаете, еврейский ход конем. Теперь они имеют на полном законном основании, поскольку есть международная конвенция, прав народов на самоутверждение и на основе этого права они имеют право ставить там свои войска, свою базу и защитить этот народ. Теперь на абсолютно легальной основе. Если бы такое сделали признание с Арцахом, если бы постарались власти Армении за столько лет, вместо грызни за свои эти хорошие мандаты и места, то Арцах был бы сейчас самый процветающий край. Но, увы, они это не сделали. У них были иные интересы, значит. Теперь еще одно сбылось. Я вам больше скажу. В скором времени латиноамериканские страны начнут признавать ДНР и ЛНР. Никарагуа, Бразилия, Мексика и другие страны друг за другом. Чем больше стран признает, тем меньше шансов у Украины когда-нибудь вторгнуться. Если Украина когда-либо вторгнется, это будет вторжение в суверенное государство. И теперь... Вот войска ОДКБ имеют полное право идти навести там порядок. Но в данный момент в этом нет нужды. Не будет Третьей мировой войны, друзья мои. Я вам объясню, почему. Я объясню вам как ясновидец и объясню вам как историк, как политолог. В те времена, когда была Первая мировая война и Вторая мировая война, не было ядерного оружия, не было оружия до такой степени доведенного до совершенства. И как бы это страшно ни звучало. Сейчас не придется ни одной стране выводить войска с автоматами 18-летних детей и вперед. Нет, сейчас есть то оружие, о котором очень не принято говорить. Я тоже сейчас не имею права говорить, я не скажу вам. Я вижу очень многое, но есть вещи, которые запретные. И говорить об этом, это все равно, как ослабить свою страну. Я об этом не скажу. Но единственное, что я могу вам сказать. Представьте сцену. Идет войско против России. И в какой-то момент в, этой, в этих огромных войсках, в машинах, в танках, неважно, у солдат останавливается сердце, и они друг за другом начинают умирать. Имеющий такое оружие... Это называется сверхзвуковое и все прочее. Но все, дальше не распространяемся. Имеющая такое оружие страна не нуждается в том, чтобы э, шли бои ожесточенные, кровавые. Понимаете, есть много способов даже близко к своим границам не допускать никого. Поэтому третья мировая забудьте, его не существует. Э, холодная война, постоянная игра мускулами. Конечно, есть виск, крик, истерики вот это вот, капризы, да, вот это все понятно. Зелинский там падал в обморок и бился головой об стены, но никто не помог. Теперь, предсказание о Зелинском, которое было сказано, это было сделано три года назад, и там было сказано, если этого человека взять в оборот, если ему объяснить, если не дать время западным спецслужбам опередить, то можно сделать, он же пришел вначале, он очень миролюбивую политику начал, у него были хорошие мысли, он не, он не пришел с мыслями вот, вот это все, что происходит, но есть такой момент зомбирования, понимаете, человека зомбируют, человека запугивают, человеку обещают миллиарды, человек меняется, кресло меняет человек иногда, у него крыша едет, и он начинает совершенно иную политику, поэтому было предупреждение вовремя взять его, в оборот, пока не взяли другие, но ну, опоздали, так и все. Клоун пошел в обход. По рукам пошел клоун. Как я вам и сказала, много обещаний. Не дадут ему ни оружия, ни войска, ничего, кроме нескольких инструкторов, которые гроша ломаного не стоят. Я понимаю, что многим не нравятся мои слова, но я еще раз говорю, не в угоду кого-либо я никогда ничего не говорила. Я говорила такие опасные вещи, которые другие боялись заикнуться. И я почему-то не побоялась это сказать. Понимаете? Не тот я человек, плохо вы меня знаете, чтобы меня как-то могли подкупить или напугать. Ну нет у меня этого крошка на ведьме, который будет бояться мирских властей. Она а на что тебе заговоры, на что тебе защита, на что тебе э, связь с силами, которые тебя оберегают. Меня могут достать и мне могут навредить только тогда, когда я перестану служить силам, когда я перестану проявлять верность, а этого не будет никогда до конца моей жизни и даже после моей жизни. Так вот, все эти сны, которые приходили, помните, э с великими людьми, все эти предсказания, предвещения и все такое, это все было не случайно. Дорогие мои друзья из ДНР, ЛНР, я вас поздравляю. Это первый шаг к независимости. Вы заплатили за это своей кровью. Без такой платы, к сожалению, свободы нет. Земли отстаиваются кровью. Иного выхода не было никогда и нету. Но сейчас вам будет намного спокойнее. Потерпите немного, пару месяцев, когда там поставят и построят базу, когда поедут туда на вполне законном основании российские войска и станут кольцом вокруг вас, Дальше ни один Зелинский, ни один Порошенко со своей конфетной фабрикой туда не сунутся. Уважаемые украинцы, вместо того, чтобы ненавидеть этих людей, своих граждан, своей некогда еще страны, когда-то будучи, вместо этого вы бы лучше убрали эту кровавую грязную хунту. Не хотят люди лизать пятки фашистам, которых вы чествуете, которых вы считаете героями. Ваши деды прадеды воевали против них. Вы сегодня пропагандируете фашизм. Как вы думаете, души ваших предков должны были вас наказать за это? И они вас наказали. Они разделили вашу страну на несколько различных царств. Я вам приведу пример из Библии. Библию я считаю всего лишь книгой исторической. Но там очень много интересных фактов о древности. Когда один из э, израильских военачальников, приходя к царю, попросил его отнестись снисходительно к своему народу, мудро, достойно, не притеснять, не издеваться над своим народом. А тот сказал, если мой отец бил вас палкой, я буду бить вас э, деревьями огромными. То есть не просто палкой, а целыми, целыми деревьями буду вас хлистать. И после этих слов начальник сорвал у царя его э, значит плащ с плеч разорвал на 12 частей и кинул ему, и ушел. И многие не поняли, что он сделал. Посчитали, что это было как бы дань уважения, но поскольку военачальник имел огромное влияние, и войска боялись его трогать. А он сделал совершенно иное. И он просто сказал, что страна будет разделена на 12 княжеств. Понимаете, вот то же самое здесь. Когда приходил народ, просил о снисхождении, человеческом отношении, и когда ему сказали, мы вас будем бить палками, вы кто такие, ваши дети, как сказал Порошенко, их дети будут в подвалах, а наши дети будут жить хорошо и учиться, вот то же самое символическое, с него плеч сорвали вот эту вот багреницу, разорвали на четыре части, кинули ему под ноги, и страна разделилась на четыре части, если ты не слышишь свой народ, твой народ тебя не услышит, когда тебе будет плохо, запомните это. Не вините этих людей в желании жить достойно. Вы растоптали все достоинства вашей, ваших дедов и отцов. И хотели точно так же, чтобы вся Украина жила в таком позоре, в чествовании фашизма и так далее. Их деды воевали, они не забыли хатынь белорусскую, пускай, неважно. Они не забыли, что было. А полицаи, запомните, вот те, которые прислужники Запада сегодня, это вы те самые полицаи, которые были во время войны. Их было немало. Но давайте я вам напомню судьбу этих полицаев. Уходя, немцы их отстреливали, чтобы смести все следы. Их отстреливали тех, кто верой и правдой и честно и достойно служил им. Я хочу вам сказать, что полицаи были более жестокие, чем даже немцы к местному населению. Более жестокие бесчеловечные. Это были люди обиженные, униженные, чедушные, малодушные, конченые твари, которым предоставилась возможность всецело вот просто уже отрываться по полной программе на тех людей, которых они всегда ненавидели и завидовали. То же самое, на Украине пришло время малодушных, чедушных людей. И они с радостью отрываются на достойных людях, унижая их достоинство, издеваясь над ними, втаптывая их в грязь. Любое слово, что Россия, наш брат, наш друг, встречается с криками, понимаете, как началась охота на ведьм. И естественно ваши деды, прадеды, их души, которые воевали с этой нечистью, увидев ваше недостойное поведение, наказали вас оттуда. Мне просто пишут, за что вы пишете, украинский народ наказали, что мы такого сделали. Я вам говорю за что. Одну часть наказали за, за то, что они попрали вообще честь и память предков, а другую часть наказали за их безразличие, за их спокойное молчаливое согласие со всем тем, что творится. Так что хотите спасти родину, не кидайтесь на ДНР, ЛНР, не стреляйте в людей, не обещайте взорвать Крым, не знаю, что еще. Выкиньте эту грязную кровавую хунту, верните себе свое самоуважение. И, может быть, тогда наладится отношения с этими маленькими уже признанными уже республиками. Но их вы никогда себе уже не вернете. А что касается тех, кто говорит, что я говорю в угоду того или этого, послушайте, Изучите мои каналы, и вы увидите, насколько я абсолютно бесстрашный человек и никогда не говорила в угоду кого-либо. И напоследок вам напомню, что сказал э, жрец Волх, да, Олегу Вещему. Он сказал, волхвы не боятся могучих владык, и княжеский дар им не нужен. Свободен и вещи... Э, свободен... сейчас вспомню, точно скажу. Вот теперь я скажу вам точно. Иногда бывает, что забываешь. Волхвы не боятся могучих владык, а княжеский дар им не нужен. Правдив и свободен их вещи язык, и с волей небесной дружен. Никогда не говорите, что я говорю, чтобы кому-либо понравиться. Я всем не нравлюсь и всем нравлюсь. Ко мне безразличного отношения нету. Это самое главное. Значит, я не зря прожила свою жизнь. А ведьмы – это потомки волхвов, понимаете, потомки жрецов. И им дано то, что не дано видеть другим. Всех благодарю за внимание. Поздравляю вас, друзья мои. Вы заплатили за свою свободу. Это первые шаги. Вам еще много чего предстоит делать, но самое главное, самый важный шаг вам сделан. И вы заплатили за эту свободу жизнью своих родных и близких. Пусть их жертва будет не напрасной. И вечная им память. Они действительно своей жизнью заплатили за вашу свободу и за жизнь ваших детей. Потому что если бы они до вас добрались, поверьте мне, они бы вас не пожалели. В них уже ничего братского, ничего человеческого нет. Зверь там поселился, а со зверю договариваться невозможно. Вы же знаете, ты не объяснишь зверю, не убивай меня, я тебе ничего плохого не сделала. Зверя бесполезно уговаривать, просить и молить. Его только остановить возможно, и вы знаете как. Удачи вам и долгой-долгой свободы. Держите эту свободу при себе, берегите, приумножайте. И помните, какой ценой это вам дано, И никогда от этого не отказывайтесь, не меняйте это на хлеб, на посулы этих магнатов, никогда. Никто никогда вам не поможет, кроме вашего единокровного брата, запомните это, друзья мои. Никому мы не нужны, кроме нас самих, никто из них не думает о том, чтобы прийти нас спасти, Миссионеры, которые приезжали, там помогали, спасали, и фотографировали в архивах, выкладывали эти все фотографии. Вот миссионеры английские, немецкие, еще какие-то нас спасают, помогают. Так они приходят, разоряют страну, разграбили все, что возможно. И потом оттуда пару кусочков там кидают нам. Я помню, когда они во Вьетнаме или где-то... Англи англичанка э, сыпет детям пшеницу, голодным детям, так кидает пшеницу и хохочет радостно. Вот, понимаете, прийти, разорить, растоптать, все, все взять, разграбить, сделать нас хол холопами, а потом пшено кинуть и смеяться над нами. Нам не нужны их благотворительность, нам не нужны их миссионерство, пусть себе оставят, пусть нас не трогать, пусть не лезут сюда, и все будет хорошо. Они уже... Утонули в собственной крови, в своих истериках, слюнях. И когда мне пишут, санкции, санкции, да чихать мы хотели на ваши санкции, ей-богу. Рыба есть, электричество есть, нефть есть, газ есть, э, не знаю, Кавказ есть, где можно отдохнуть. Да все у нас есть, у нас поля есть, у нас пшеница, и у нас есть Белоруссия, Казахстан, откуда все возят. За Кавказией, Кавказ, Китай, и в конце концов, не знаю, Монголия, Индия этот э, Восточные страны Засуньте себе свои санкции куда подальше Ваши эти пластмассовые фрукты Нам сто лет и так не были нужны И слава всем богам Наше сельское хозяйство больше поднялось Когда перестали у вас покупать Наши, наши просто как бы Производители стали лучше жить Потому что они начали Производить больше И так как вот этот пластмассовый хрень, вот это вот отравленные продукты перестали оттуда возить с ножками Буша. Понимаете, не надо пугать санкциями. А что касается того, что все... Россия гибнет, что вы говорите? Где она гибнет? Послушайте, сила страны – это беречь свои границы. Беречь свои границы, иметь сильную, мощную армию. Тогда мы все будем спать спокойно, зная, что наши сыновья будут живы и здоровы. Поняли, в чем сила страны? А мелкие, и большие проблемы – у всех стран есть, нет такой страны, где все хорошо. Про налоги говорите, поезжайте на Запад, вас там даже закроют, если на полчаса позже заплатили налоги. Софи Лорен закрыли 15 суток молодости за то, что она опоздала с налогами. Представляете, им вообще все равно, кого закрыть и что. Там еще страшнее. Просто они пропагандируют якобы там, не знаю что, сила страны, ее мощи и в сохранении своих границ. А все остальные, знаете, что в каждой стране работающий человек живет, неработающий дохнет с голоду. Вот что я вам скажу. Всем удачи, еще раз поздравляю вас. И пусть боги помогут вам и души предков, и души тех мучеников, которые отдали свою жизнь ради вашей сегодняшней свободы. Помните это, никогда не забывайте. Это они своей кровью купили вам свободу. Удачи вам, друзья мои. Скоро все закончится, закончится благополучно.